Агроном. От греческих слов «агрос» и номас, что в переводе означает «поле» и «закон». Специалист сельского хозяйства в области земледелия, агрохимии, селекции, растеневодства и прочих наук. Сколько внести удобрений, когда посеять, решает агроном. Именно от этого специалиста зависит высокая урожайность. А ученые-селекционеры в лабораториях выводят сорта новых культур. У агронома достаточно широкий спектр деятельности выведение сортов плодовых, травянистых, клубневых, декоративных и других видов культур, анализ почв климатических условий, разработка удобряющих противопаразитных составов и препаратов, планирование сельскохозяйственных работ. Агроном испытывает новые приемы и способы обработки почвы, планирует и контролирует весь цикл от закупки семян до собранного урожая. Современный агроном должен постоянно учиться и совершенствоваться в профессии. Ведь как селекционная работа, так и химическая промышленность и машиностроение предлагают все новые и новые сорта и гибриды сельхозрастений, удобрения и почвообрабатывающую технику с целью увеличения урожайности и валовых сборов растеневодческой продукции. В России специалистов готовят в 73 специализированных вузах. Студенты получают навыки проведения работ и лабораторных исследований. Чтобы обеспечить урожай в производстве, нужно, соответственно, возделывать сорта, которые обладают биологическим потенциалом производства такого высокого урожая. Поэтому важным аспектом является внедрение новых сортов. Чтобы их внедрить, нужно их создать. Поэтому наши гранумы изучают азы селекции и генетики для того, чтобы уметь создавать эти сорта в селекционных учреждениях для того, чтобы, внедряя их, повышать эффективность сельскохозяйственного производства. На плечах агронома лежит как стратегическое планирование работ, так и ежедневный контроль и руководство в полях. Поэтому человек этой профессии должен быть внимательным и в случае нештатных ситуаций быстро принимать решения. Но при этом профессия агронома не закрыта и для людей с ограниченными возможностями слабовидящий, слабослышащий или с ограниченными возможностями передвижения. Агрономам можно работать не только с утра до ночи в поле, но агрономические знания всегда нужны в сети лабораторных исследований, зерна, семян, в сети контрольно-семенных лабораторий, где проводят оценку качества посевного материала. Профессия агронома востребована в крупных сельскохозяйственных комплексах, фермерских хозяйствах, теплицах, питомниках, а также эти специалисты необходимы в ней где занимаются разработками в области селекции и создания новых сортов культур люди с агрономическими знаниями работают на предприятиях по заготовке и хранению продукции растеневодства оценке ее качества подразделения хросссельхознадзора оценивая в том числе качество семенных партий отделах по сертификации растеневодческой продукции менеджер по организации продаж различных видов удобрений средств защиты растений регуляторов роста а также организаторы обучения семинаров и встреч в крупных компаниях. Преимущества профессии очевидны. Спрос на таких специалистов был и будет, ведь сельское хозяйство будет существовать всегда. У этой профессии широкий выбор мест для трудоустройства. На государственные сельхозпредприятия, например, частные фермерские хозяйства, теплицы, плодопитомники. Высокая значимость для общества, возможность быть на свежем воздухе и близко к земле, а это полезно для здоровья. Ну и можно вырасти до старшего агронома, а может и до директора предприятия. Агроном – это необычайно сложная, но интересная профессия, потому что его задача – накормить человечество, которое год за годом только растет.